Добрый день! В этом видео я хочу э, обсудить тему, как эффективно и быстро собирать базу объектов, ликвидных объектов, потому что наличие ликвидного объекта гарантирует практически стопроцентную сделку и стопроцентный вариант заработка. Давайте посмотрим, э, знаете, как от начала к концу пойдем, да, то есть какая ситуация у большинства агентов сегодня. Э, мы проводим большое количество опросов по риэлторам по всей стране, потому что нам нужно понимать, как обстоят дела в разных регионах. И у нас есть два самых частых ответа. Первый ответ, что э, на самом деле это норма, что объектов мало, по крайней мере ликвидных, крайне мало, продавцы тяжелые, работать э, не сильно хотят, эксклюзивы абсолютно не заключают или прям тяжело заключают, застройщики не хотят работать с частниками и не хотят работать с маленькими агентствами или выборочно, то есть какие-то работают, какие-то не работают. Но при этом абсолютно каждый риэлтор понимает, что хороший объект это гарантия заработка. И второй по популярности ответ, что даже если придя в агентство недвижимости с расчетом на то, что вопрос с базой объектов будет закрыт, сталкиваются большинство ребят с тем, что... Те объекты, которые есть в агентстве, ликвидные, они уже заняты какими-то риэлторами. Они, как правило, на эксклюзиве и к ним нет никакого доступа. Все остальное является не самым ликвидным жильем, и это крайне сложно рекламировать, крайне сложно продавать. И оно не привлекает потенциальных платежеспособных покупателей. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, давайте попробуем разобраться, почему вообще вот эта ситуация на сегодняшний день существует на рынке. Когда мы поймем причину, мы сможем что-то исправить. Я приведу очень простой, понятный пример. А, так как ни риэлтор, ни агентство недвижимости не являются собственником продукта, ну, то есть нашим собственником продукта является либо застройщик, либо собственник объекта, потому что то, что мы продаем, мы сами не производим. Давайте сравним это с заводом. Например, а, допустим, мы с вами все объединяемся и создаем с вами завод по производству обуви, и а, мы производим эту обувь. А продавать мы ее решили через обычных людей, мы предложили просто людям на улице а, за комиссионные продавать нашу обувь, то есть приходите, забирайте, продавайте, возвращайте нам а, нашу стоимость, да, и себе забирайте там комиссионные, мы вам будем возвращать, вот мы вам рассчитали определенную стоимость, нас все в этом случае устраивает. И вот мы раздали наши пары обуви людям, они пошли продавать. Кто-то пошел, например, у нас, допустим, с вами обувь по средней стоимости, то есть не самая дешевая, средние цены. А, а, Какая-то часть из наших потенциальных вот, продавцов пошла на рынки, где находится, допустим, самый бюджетный клиент, но у, люди, у которых реально денег нет. И они там пытаются предлагать нашу обувь, люди говорят, что денег нет, они пытаются бороть возражение «денег нет». Бороть его не получается по очевидной причине, потому что с клиентом, у которого реально нет ни копейки денег, бесполезно пытаться бороть возражение «дорого», потому что для него реально дорого. И если он своим ежемесячным заработком никак не может повлиять на стоимость того продукта, который ему предлагают, то для него это дорого, и это возражение, которое не нужно просто даже мучить. А второй момент, когда просто не могут, например, с целевым клиентом побороть это возражение и прожимаются и говорят, да, наверное, это дорого. Приходят обратно на завод к нам с вами и говорят, слушайте, ребята, это дорого. Один, второй, третий, сотый. И в какой-то момент мы сами начинаем сомневаться в стоимости своего продукта. И мы думаем, ну ладно, подвинемся по цене. Делаем скидку за счет своей, то есть они же не хотят за счет своих комиссионных, понимаете? Это же нормально, да? Получается, что нам придется двигаться за счет своей прибыли. Мы чуть-чуть с вами подвинулись. Потом опять происходит похожая ситуация, опять начинается вот это паломничество с целью поражать нас по цене. Потом опять это паломничество продолжается. В какой-то момент мы очнулись и с вами поняли, что мы работаем с вами в ноль или уже работаем в минус. У нас с вами два пути. Либо мы с вами закрываем эту деятельность вообще и принимаем решение, что она коммерчески невыгодна для нас, либо мы с вами принимаем решение, что мы будем продавать самостоятельно. Например, лично сами или построим свой отдел продаж, где мы установим определенную мотивацию, сами будем тренировать этих продавцов, сами будем гарантировать качество продажи да, и будем держать ту цену, которая нам выгодна. Это же более, ну, более логичное решение, чем дальше пытаться прожиматься по цене и работать бесплатно или работать в минус, при условии, что наши вот эти вот выносные продавцы, они в любом случае стабильно зарабатывают. Почему я привожу этот пример? Потому что когда... Рынок построен таким образом, что нет возможности найти платежеспособного покупателя, вынужден действительно прожимать по цене собственника, потому что у твоего покупателя есть ровно столько денег, сколько есть, и никак ты там не сможешь да, резко увеличить его бюджет. И если большинство покупателей у риэлтора таковы, то, конечно же, если смотреть с другой стороны, со стороны риэлтора, он просто вынужден идти и а, где-то договариваться с собственником а, снизить цену ниже рыночной. Я сейчас сделаю поправку. Бывают собственники, которые неадекватно оценивают свою недвижимость, и она сильно завышена. То есть опустить по цене в средней по рынку, чтобы эта цена была адекватна в сравнении с аналогичными вариантами, это одно. А другое дело, когда пытаться продать за счет дешевизны. То есть это дешевле всех, поэтому быстрее мы это продадим. Значит, быстрее я заработаю свои комиссионные. Но есть маленькая проблема. Если мы с вами еще раз посмотрим, например, заводом, то если бы мы были с вами собственниками этого завода, то мы бы понимали, что у нас просто воруют деньги. Наши собственные, кровно заработанные, которые мы должны были оставить у себя в кармане, а в итоге нам мы вынуждены их отдавать. Причем отдавать незаслуженно, потому что, знаете как, если все не зарабатывают, то не зарабатывать должны все или меньше зарабатывать, но должны все, а не так, что страдает какая-то одна часть этой цепочки. Поэтому застройщиков и собственников можно понять, Риэлторов огромное количество. Компетенции у риэлторов разные, понимание, как найти себе достаточное количество покупателей тоже разное, и способы сбора вообще базы объектов тоже разные. Есть те ребята, которые действительно стараются предоставлять компетентные услуги. Продавая в цене, по рынке, помогая собственнику и застройщику заработать, помогая покупателю приобрести лучший объект. Есть ребята, которые действительно занимаются тем, что они просто прожимают по цене собственника и навязывают покупателям объекты по недвижимости. И, конечно же, нравится нам это или не нравится, но мы будем чувствовать результат работы этих людей. О том, какие способы рекламы вообще а, есть, и способы привлечения именно продавцов с объектами недвижимости ликвидных, мы поговорим в следующих видео. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что если а, продавать заводу по той цене, по которой он хочет продавать свои ботинки, то завод будет очень рад сотрудничать. Поэтому риэлтор, который может позаботиться о своих собственниках и застройщиков, потому что они являются собственниками продукта, очень сильно нужен. Если вы с этим согласны, супер, продолжаем дальше, и в следующих видео я расскажу про инструменты, как это можно сделать. Пока-пока.